Сегодня Измильский клуб мафии провел игру с представителями Национальной гвардии Украины. Хочется отметить, что это не первый раз, когда наш клуб проводит выездные игры с другими организациями. Мафия – это социально-психологическая игра, в которой игроки случайным образом делятся на две, иногда и больше, команды. Команда мафии состоит из злодеев-лжецов, которые не только втираются в доверие мирных жителей днем, но и истребляют их одного за другим по ночам. Мирные же жители изначально не имеют представления о том, кто есть кто, и должны, полагаясь лишь на свои суждения, найти и искоренить самозванцев. Для победы в игре требуется не только уметь выявлять ложь, но и, проявляя красноречие, убеждать других игроков в своей точке зрения, успешно строить союзы для достижения целей и даже иногда жертвовать собой на благо команды.